И всем привет, друзья подписчики, вы на канале Лифты Черниговой. Сегодня, как я обещал, сюрприз на 10 подписчиков. Да, у меня а, обзор да. на Плитой на Салипайку, да, это Плитой да. мне сегодня я сделаю обзор. Вот моя первая кнопка в Сроте да, ну это вторая, вторая комбинация. Так. Сейчас где-то... Так. Я сейчас... Так. Сейчас сюда Сейчас да, Покажу Так Все у кого я купил будет на канале Вы будете делать с вами Так Вот это, провода Эм, в общем, я распаковал, да, вот такой прикосник, да, такой вот прикосник, прикосник называется, Эм, Тридцать ноль девять Да. Сейчас я вам покажу. Вот не знаю, видно вам или нет. Да. Вот, вот, вот прикосит. Да, вот здесь прямо там. Вот. Да. вот. Кнопка высылаем мои ну, панели. Да. Ну, вот, в общем, в данный момент что-то есть. Да, вот такой вот прикосник. Здесь, да Ладно, на этом мы закончим. На все. Пока подписывайтесь на канал и ставьте лайк.